То есть у нас система декуландовская осталась, по большому счету. Общество хочет делать вид, что таких людей не существует. Проблема-то на самом деле гигантская, проблема трагическая, проблема очень тяжело решаемая у нас в стране. сделаны женщин, женщины в тюрьмах, как мне известно, никто не занимается, кроме нашего проекта. То есть, то есть мы не просто занимаемся консультированием и тому подобное, мы проводим еще расследование нарушения прав женщин в тюрьмах. Такие расследования, которые привели к изменению для законодательных актов Российской Федерации, то есть, потому что ну, я считаю, что это просто необходимо, именно потому, что права женщин обычно нарушаются больше. Естественно, нас интерес, в первую очередь интересовало материнство, то есть потому что через меня там прошло больше кисти молшей вот в национальке, когда вот, они сидели там рождались. Я считаю, что женщины всегда сильнее, чем мужчины. Ну, это, собственно, и на гражданской жизни также. Женщины. Поэтому, поэтому мы называем эти колонии молч молчаливыми. А в тюрьме есть такие патронажные сестры? В тюрьме нет. В СИЗО их нет. Нет, это во первых во-вторых, там вообще как бы медицинское обслуживание оставляет злокружку. Подождите, а как, допустим, если женщина бывает, женщина рожает, допустим, не полностью вычищает, то есть через какое-то время ей снова нужна медицинская помощь, поднимается температура, то есть это же все должно быть постоянно под контролем после рода. Таблетку можно выпить и успокоить. На данный момент как бы в СИЗО так. Это огромнейшая система, связанная с тем, как общество относится к таким людям и чего, собственно говоря, общество хочет. Общество хочет себя обезопасить или общество хочет, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни, или общество хочет делать вид, что таких людей не существует. Вот. Общество должно с этим еще разобраться и после этого заставить государство действовать в соответствии с общественным мнением. Когда они видят, что идет какое-то общественное давление, и это давление, и появляется какое-то количество подписей, то есть они решают даже в том, что можно использовать каких-то своих интересы, показать, что вот они заботятся о каких-то группах населения, вот, а тем более заботятся о, женщина, о женщинах и детьми даже в тюрьме. То есть вот как бы это считается такие положительные баллы. Вот так получается какие-то законодательные инициативы, то есть которые как бы, они приписывают себе, ну мы рады, что хотя бы это какое-то подвижение идет. Я ехал своим излюбленным маршрутом мимо Малых Крестов, следственного изолятора номер четыре. и вспоминал нашу последнюю встречу с Надеждой. Она находилась в паллиативном отделении и уже не могла ходить. Она показала свою изроду на грудь после операции. Мы разговаривали минут 30-40, пока она не устала. Надежда вспоминала о своей жизни, о приходе к Вере, о тюрьме и как она боялась за жизнь своих детей. Самое тяжелое, конечно, вот из тех а, того, что получилось, это создание нашего фильма, то есть последняя надежда, когда мы снимали фильм о наших подопечных, онкологических больных женщин, которые умирали, и мы готовили материалы. И когда работаешь с умирающими людьми, это, то есть, откладывает очень ну, серьезный, очень осадок оставляет психологический и моральный, то есть, но просто ты понимаешь, она понимает, что вот интервью, которое мы пишем, то есть последний интервью писали женщине, женщины, которая уже за, за два месяца до смерти, то есть она знала, что она умирает, она уже лежала в палиативном отделении, то есть мы писали у нее последнее интервью, то есть за несколько месяцев до смерти. Слушай, а что ты будешь в тюрьме боялась вообще? Умереть. Умереть в тюрьме? Да, я хотела, думаю, что только побыть дома немножко с детьми и умереть на Оле. На на Такое ощущение, что они думали, что все, вот тут теперь, вот си, теперь жена, там, сестра, э, или, там, э, дочка умерла, то есть и все, на этом все проблемы кончились. Но сейчас же огромное количество женщин также болеют онкологией, также находятся в тюрьмах. То есть если бы это не, не было возможности сказать об этом, то, есть, то все так, система бы не стала меняться хотя бы потихонечку.